Мы поговорили образно о кунг-фу, о лучи. Можете рассказать нам конкретнее? Какие направления преподаются? В первую очередь мы преподаем кунг -фу. И кунг-фу подражательное. Подражательному кунфу относятся 5 стилей животных. Тигр, змея, журавль, леопард, 5 стилей животных. Слон, лошадь, обезьяна, летающий тигр, лев. Потом преподается Техника кошки и медведя. Также стиль журавля и змеи. Также мы преподаем направление отдельно стоящая техника журавлей, куда входит три стиля – белый, розовый, голубой журавль. Дальше изучается само вучи. К вучи в относится Но иконка. Найконк это специальная программа упражнений, которая направлена на формирование мышечного кассета для дыхательной гимнастики. Также она ставит задачи восстановления энергосистемы. И найкон считается визитной карточкой школы Хонги, которую мы преподаем. Продвинутый икон называется бон иконка. Чи-Конг ⁇ это программа упражнений, суставная дыхательная гимнастика для укрепления связок с Тай-Чи и само Ву-Чи. Продвинутым уровнем еще относится техника Ки-Конг. К ней подходятся на уровне белого пояса. Это стили скелет, призрак, вампир и еще парочку более продвинутых, о которых мы будем говорить впоследствии. Также мы преподаем направления, которые малоизвестны. Это Байми – техника работы по болевым точкам. Сини – это техника телохранителей. далмо. Далмо разделяется на направление дыхательной гимнастики. И мы будем уделять громадное внимание именно как дышать, правильно дышать об этом мы поговорим в отдельной передаче и медитация также да. в школе есть специальное направление ногами, которое разработано для женщин мужчины тоже занимаются этой техникой но в большей степени ее основная задача это работа на уровне тазо-бедренного сустава, мочеполовой системы очень рекомендуется женщинам, которые готовятся стать мамами. Поэтому упражнение долго, во время, после беременности женщинам в возрасте 40, 50, 60, 70 лет. Ну, то есть это целая программа развернута для женщин. И э, в ней есть специальные техники для самообороны. Подразумеваем то, что э, женщина должна защищаться не массой тела, не силой, а с помощью правильных движений, хореографии, используя силу соперника. Это нгами. Вот это основные направления. Кроме них еще есть несколько, но базовых является вот данные перечисленные нравиной. Спасибо.